Неправильно делать Если пытаешься боковую дельту делать, вот разводи в сторону. А если переднюю, то вперед. Давай покажу. Все. Зафиксировал резину ногой. В стороны. Сюда, вперед, сюда. И раз. Надеюсь, это не проблема? Надеюсь, это не проблема. Значит, надо отмерить мне 207 миллиметров. Взял угольник Матрикс, железный, хорошенький. Вот. Начинаю отмерять. Значит, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И это 210. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Где еще один миллиметр, я не пойму. Как, как, как можно здесь что-то построить? Матрикс. Вот тебе и Матрикс. Зай, что опять случилось-то? Да что, опять раздражение на подбородке вылезло. Ты не только меня раздражаешь, но и кожу свою. Здравствуйте. Какая крайняя цена с торгом до слез? Здравствуйте. Пришлите фото слез. А нас Видите? люди будут матюкать, какого херового кабана привели. А ну, снимай, Димон. Так, погоня продолжается. За нами бежит Кабан. Кабан! Догоняй. Он догоняет, Димон. Не-не-не, притормози, пусть бежит. Давай, братан, давай, давай, быстрее, быстрее. Эй, пошли с нами, там столько вкусного! Итак, ребята, топ-10 животных, которых я взял бы вместо своей собаки. Первое. Никого, потому что я очень люблю свою собаку. Боль, знаешь, что? Как дела? А чё штанцы такие узкие, у сестренки отжал? <смех> Держи, я тебе на ужин льда наморозила, погрызешь. <смех> <смех> Чёрт, Жор, свинина, конфетку в кармане нашел. <смех> а чё ещё разлюкся, я не поняла? Давай быром запивайся, кому в храпы поиграть. <смех> Ты, по-моему, полторашками обознался, надо было пиво брать. <смех> К не прижимаемся. Все-таки это сделали, Дени, сюда иди. Че, сломал елку? Доволен? Мэнни, я видел, что ты здесь был, так что можешь не прятаться. Жесть какая. А пылесос зачем включили? Уже зима, а все равно уход домой, только за булочку. <звы> не обязательно ворота держать. Я и так знаю, что надо дань платить. Так, ребят, показываем новый и бесконечный способ заработка. Пользуйтесь, на да. самом Клади 2000. Ты мне это за 3000 продашь? Да. Держи. Ну все, ты тысяча в плюсе, и я в плюсе. Пользуйтесь, ребят. Ты меня как кошечку поешь. Ну да, типа. Он жрет все подряд, понимаешь, ну все прям жрет и пьет, он два раза посрать сходил, сыт вообще как лейка, блин, ну куда он дома свинарник как хрен знает где, блин, я его я... кормлю этими печеньями, он... я по крошкам хожу теперь, Тань, мы спать будем на крошках, позвони маме, матушке позвони, будь так добра, может она да. захочет с внуком время-то провести, отдай ему телефон. Ради всего святого, Тань, ну имейте вы совесть, женщины, блин. <свяк> <свяк> чего вы взяли, что у нас живут какие-то собаки. Вот никаких собак у нас не живет. Шу, бэк. Ладно, на связи. Кто звонил? Да, друзья звонили. В бар звали. На, ты что, иди, сходи. Думаешь? Иди, иди. Вообще не собирался. <звук> Алло? Да, любимая? Не, еду домой. Не, сегодня пива не будет. Да-да, сейчас буду, давай. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, скажите фото. Вот мур свой, показывай фото Вот Я вас не поняла Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу Четко скажите фото Фото Назовите номер своей квартиры 28 Уточняю, квартира номер два. Ответьте, да или нет 28 Ответьте «да» или «нет». Нет. Квартира... Пожалуйста. 28. номер своей квартиры. 28. Уточняю. Квартира номер 28. Ответьте «да» или «нет». Да. Встаньте напротив домофонной камеры на расстоянии вытянутой руки. И посмотрите прямо в нее. Через 3 секунды я вас сфотографирую. 3, 2, 1. Фото сделано. Чтобы пользоваться умным домофоном, установите на свой смартфон приложение «Мой умный дом». А? не смеетесь -то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Упал, прикачаясь на дно Штифь, наш корабль забыл Один, бескованным сном И в сосредний поднялась волна и раздался крик, «Впереди земля!» Всем привет! Сегодня у меня выдача вот этого китайского дерьма. Сейчас очередному лоху их впарим.